Всем привет! В прошлом видео мы с вами узнали, что такое Midjourney и как им пользоваться, научились правильно и качественно строить промты и рассмотрели способы создания промтов для ленивых или начинающих пользователей, рассмотрели, какие команды за что отвечают и как влияют на качество изображения, какие стили промтов есть и много полезной информации относительно этой нейросети. В этом видео я покажу вам несколько сервисов, которые являются альтернативой Midjourney, имеют свою аудиторию и уже набирают обороты. Начнем с Creator Night Cave Studio. Creator Night Cave Studio обладает приятным и легким интерфейсом. Есть возможность как расширенных настроек, так и легкого создания промпта. Добавляем наш промпт и ожидаем результата. Наша картинка сгенерировалась. Как можем заметить, качество генерации не такое высокое, как у других сервисов, но у этого ресурса есть бесплатная версия. Она хоть и несколько ограничена по функционалу, но все же, в случае необходимости, возможно создать не слишком сложное изображение. PickFinder AI Переходим по ссылке в описании к видео и видим главную страницу сайта. Нам не обязательно здесь регистрироваться, мы можем пользоваться им без аккаунта. Добавляем заготовленный промпт и нажимаем эту кнопку. Пикфайндер генерирует нам несколько изображений, из которых мы можем выбрать лучшее. Если листать вниз, то он будет генерировать все больше и больше, пока не сгенерируется такое, которое нам нужно. Это очень удобно. Для бесплатного ресурса Пикфайндер хорошо справляется со своей задачей. Изображение получается в нормальном качестве. Но чтобы в результате получить именно то, что вам нужно, нужно прописать более подробный промп. Далее у нас Mage Space. Нажимаем View Options и видим, какие есть тарифы. У Mage Space есть как платные тарифы, так и возможность бесплатного использования. Видим, что есть настройки изображения, такие как модель генерации, соотношение сторон. Количество шагов генерирования. Чем больше шагов, тем качественнее будет картинка. Выбираем нужные нам настройки и добавляем подготовленный промпт. Нажимаем Enter. Изображение генерируется. Такой результат у нас получился. Нажав клавишу RARUN мы можем сгенерировать другое изображение по этому промпту. Как видим, MatchSpace делает не такое качественное изображение, как хотелось бы, но хорошо понимает prompt. Есть возможность создавать нескончаемое количество изображений, но если вы хотите сделать более качественное или детальное изображение, то нужно будет покупать подписку. А теперь переходим к другому ресурсу. Следующая альтернатива Midjourney – это лексика. Для начала авторизуемся через Google. Нажимаем на вкладку «Generate» и вставляем заготовленный промпт. Мы можем настроить соотношение сторон изображения. Лексика генерирует на несколько изображений на выбор. Видим, что качество картинки достаточно высокое. Выбираем ту, которая нам подходит. Лексика очень хорошо справляется со своей задачей, но у нее есть ограниченное количество бесплатных генераций, а именно 100 штук. Качество сгенерированных изображений на достаточно высоком уровне. И последняя нейросеть, которую я вам покажу, это Blue Willow. Она максимально похожа на MidJourney и для ее использования нам понадобится Discord. Переходим по ссылке на Blue Willow в описании к видео и нажимаем кнопку Join the Free Beta. Нас перекидывает в Discord. Присоединяемся к сообществу Blue Willow. Выбираем одну из комнат ⁇ Руки. Она может быть под любым номером. В чате вписываем команду Imagine, добавляем наш промпт и нажимаем Enter. Изображение генерируется. Видим, что сгенерировано 4 картинки. Выбираем ту, которая нам больше понравилась, и наслаждаемся результатом. Blue Willow почти один в один похож на Midjourney. Такой же функционал, даже команда для генерации изображения. Но в отличие от Midjourney, этот ресурс абсолютно бесплатный.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 а, соответственно, и качество изображения в результате получается разным. Меджорни, в отличие от них, хоть и платный, но более подробно сгенерирует то, что вам нужно. Также обратите внимание, что описанные ресурсы для генерации изображения искусственным интеллектом, хотя и имеют бесплатную версию, все же полный функционал раскрывают только по подписке. То есть их бесплатные версии не в состоянии создать изображения уровня Mid Journey. Но для создания простых изображений их можно использовать. А на этом все. Надеюсь, что данное видео было полезно для вас. Обязательно подпишитесь на канал Hetman Software и поставьте этому видео лайк. До встречи в следующих видео.